Как я уже упоминал ранее, простатит может приводить к двум неприятным вещам. Кроме нарушения мочеиспускания и болевого синдрома, происходит нарушение эректильной функции и нарушение репродуктивной функции. Давайте сначала коснемся нарушения эректильной составляющей. Когда-то давно услышал шутку, это не совсем соответствует действительности, но в каждой шутке есть доля шутки, что Предстоятельная железка – это маленький свечной заводик по трансформации тестостерона, мужского плавого гормона, в его активные формы, которые определяют нас как мужчину. В природном, биологическом смысле этого слова. И, соответственно, когда предстательная железка начинает болеть, воспаление или какие-то другие формы, соответственно, начинает ухудшаться или изменяться уровень тестостерона в нашем организме, точнее, его активных форм. И наша либидо сначала, ну а затем уже на фоне снижения либидо и сама эрекция, начинает оставлять желать лучшего. Именно этим и обусловлена э взаимосвязь между простатитом, так распространенной в интернете, и эректильной функцией. Прямой зависимости или корреляции нет, но одно тянет за собой другое. Кроме того, еще не стоит сбрасываться с счетов. Когда человеку плохо, а... Слишком частые позывы к мочеиспусканию, причем иногда не совсем а, их можно удержать. Или когда все болит, человеку не до того, чтобы пытаться самовоспроизвестись или самовыразиться с женщиной. То, что касается репродуктивной функции, а, здесь а, чуть более тонкие механизмы. В частности, а, изменяется вязкость секрета предстательной железки. А мы все время забываем, вот, что доктора, что обычные люди очень часто путают два термина – сперма и эякулят. Так вот, спермы в эякуляте, эякулят – это то, что вылетает наружу, 4-6%. Все остальное – это секрет представительной железы, семенных пузырьков, добавочных половых железок. Их очень много в мужской половой системе. Соответственно, определяющим значением является вязкость того, что мы выдаем наружу. А в, при воспалении изменяется вязкость, изменяются показатели pH или кислотности, если говорить обычным языком. Там появляется достаточно большое количество лейкоцитов как признак воспаления. И это в совокупности приводит к тому, что семейная пара не может забеременеть, хоть и пытается. Остальные параметры, связанные с репродукцией, я сейчас тоже рассказывать не буду, потому что это долго.